одного, как собак, вместе с Сегодня, в связи с введением новых э, поправок, изменений в Конституцию России, а таковых будет не менее 40, а не 11, как говорил Владимир Владимирович, с переформатированием власти в России многие снова заговорили о восстановлении СССР. Признаемся, что для многих, рожденных в СССР или сделанных в СССР, как поется в песне «Я рожден в Советском Союзе» и я, «Сделан я в СССР», такой поворот событий является желанием, мечтой и эта мечта была, впрочем, и до переформатирования власти России, и до введения изменений в Конституцию России. Мы помним многочисленные книги о попаданцах, как они попадают в СССР, как помогают его сохранить и так далее, и так далее, и так далее. Вот давайте рассмотрим ситуацию, если будет восстановлен СССР то, безусловно, будет восстановлено его законодательство. Новая сторона, кстати говоря, это возможность нового срока продолжить свои полномочия для президента, уже как новые страны для Владимира Владимировича Путина, скажем, в 2024 году и так далее. Почему-то ее мало кто рассматривает. Итак, если будет восстановлен СССР, он станет правоприемником того самого Советского Союза, который распался. 25 декабря 1991 года. И сейчас я хотел бы, прежде чем вы продолжите слушать эту программу, чтобы вы вспомнили, в каком году вы рождены. Странный, наверное, вопрос, но вы поймете, почему речь идет об этом. Дело в том, что если будет восстановлен Союз Советских Социалистических Республик, то, безусловно, понесут... Наказания те получат сроки, возможно, будут расстреляны. Кто виноват э, в его распаде, кто не защитил э, Советский Союз от распада, опять же, э, 25 декабря 1991 года. И сегодня мы беремся доказать, что два удивительных факта, наверное, что, во-первых, э, восстановление Союза СССР должны или могут радоваться все лица, запомним, младше 47 лет, проживающие в Российской Федерации и бывших советских республиках. Это первое обстоятельство, которое мы докажем. А вот людям, которые старше 47 лет, нужно немножко думать о том, насколько их мечта не опасна, ли она для них самих. И во-вторых, мы беремся доказать, что на самом деле вот то новое новая индустриализация или реиндустриализация страны, которая непременно потребуется. Вы знаете, в каком положении находятся основные фонды в России, в каком положении находится ее экономика, ну и прочее остальное. И потребуется новая индустриализация. Так вот, мы хотим доказать, <coughs> и можем это доказать, что новая индустриализация не потребует э, особо больших усилий от возрожденного СССР. Люди — новая нефть. И это действительно так. И об этом мы сейчас с вами и поговорим. Люди, любящие говорить о возрождении Советского Союза и ностальгировать, хоть это неправильное выражение по Союзу СССР, любят говорить также и о том, что нужно наказать предателей Родины. Ну, в первую очередь, как обычно подразумевается, Горбачев и как его только не называют, и вот который отдал страну, сдал страну, и так далее, и так далее, и так далее. И называется и Кушма и все прочие участники соглашения в Беловежской пуще. Но на самом деле давайте задумаемся, вспомним такое обстоятельство. Вообще, кто должен защищать Родину? А Родину должны защищать а... согласно закону, военные обязанности должны защищать собственно все граждане СССР мужского пола, которым на момент дня призыва исполняется 18 лет. И вот тут как раз возникает такая ситуация, когда нужно говорить не о Горбачеве или еще каких-то нескольких изменниках, которых все равно наказать, а о военно обязанных мы будем пока говорить о гражданах мужского пола о людях мужского пола соответственно, которым на момент распада СССР исполнилось 18 лет и более. Ведь ситуация заключается в том, что если, 18, если люди, рожденные, внимание, в 1973 году им исполнялось 18 лет, они уже призывались на службу в СССР, это не то, что вы подумали, а в советскую армию, и, соответственно, люди старшего возраста, вот давайте вспомним. Солдаты, матросы, сержанты, старшины, выслужившие установленные законом сроки действительной военной службы, увольнялись из запас вооруженных сил СССР и состояли там до определенного возраста в запасе, в частности, мужчины до 50 лет, а женщины, мы сегодня их не будем упоминать, но вот женщины принятые на воинский учет до 40 лет. Это... Это солдаты и сержанты, старшинский состав. А вот офицеры-мужчины до 50-65 лет, офицеры-женщины до 50, лет, офицеры -женщины до 50 лет. Что же у нас происходит? Согласно присяге, военнослужащие и военно Бывшие такими на момент распада СССР давали присягу, что не будут щелить своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами, будут защищать свою родину. И клялись в том, что если они нарушат свою торжественную клятву, то пусть их постигнет суровая кара советского закона, заметим. Советского закона, всеобщая ненависть и презрение советского народа. Ну о ненависти и презрение говорить не будем. Мы сегодня берем юридическую плоскость, да, ставим вопрос о юридической плоскости. Поэтому давайте посмотрим, а что же, собственно, произошло. А произошло то, что миллионы людей, миллионы мужчин, мы не упоминаем сегодня женщин 73 -го года рождения и соответственно, ранее, 1972 и так далее, не выполнили свой долг перед Родиной. Произошла забавная вещь. Когда Союз распадался, никто не встал на защиту Советской Родины с оружием в руках. Практически никто, не будем говорить о десятках. Так что же произошло? В новом СССР, естественно, должны быть восстановлены законы Советского Союза, и поэтому, если уж мы говорим о суде над Горби, то нужно поговорить о суде над всеми, повторю, всеми теми, кто в 1991 году нарушил свой воинский долг. То есть, по сути, совершил преступление. Между прочим, это преступление предусмотрено до сих пор неотмененным. Я повторю, неотмененным. Законом СССР об уголовной ответственности за воинские преступления. И, а статья первого вот, вышеназванного закона в частности гласит, воинскими преступлениями признаются предусмотренные настоящим законом преступления против установленного порядка несения воинской службы, совершаемые военнослужащими, а также военнообязанными во время прохождения учебных и проверочных сборов по соответствующим статьям настоящего закона, несут ответственность за преступления против установленного для порядка несения службы солдаты, матросы, сержанты и так далее. И, так далее. и упоминается о том, что речь идет об измене Родине, то есть о деянии, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб суверенитету, внимание, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР. Итак, Дорогие друзья, все 1973 года э, и ранее э, все вы э, были, друзья, мужчины э, военно обязанными. Вы были э, служащими или находились в запасе в советской армии. Что произошло? Да, произошло, произошел ущерб суверенитету и территориальной целостности. Союза Советских Социалистических Республик. Территориальной целостности не осталось. Союз распался на многие части. Что вы должны были сделать? Вы должны были выйти, как и клялись, как давали присягу, на защиту своей Родины. Никто этого не сделал. Все как-то по умолчанию приняли, О, окей, Российская Федерация – это правоприемница. И так спокойно, спокойно из-под одного флага ушли под другой флаг. Вот ничего не сделали для защиты СССР? Теперь задайте себе вопрос. Вот если, например, не приведи Господь, Российская Федерация распадется на другие республики, то вы вновь станете под другой флаг. Да, вот Есть многие такие, которые побывали под тремя флагами, четырьмя флагами, и все нормально. да, То есть понятие воинской чести, офицерской чести абсолютно не осталось. И как-то те, кто стояли и присягали под красным знаменем, под красным кумачом спокойно встали под триколор. Все это прошло по умолчанию, никого это особенно не взволновало. Давайте посмотрим. Дело в том, что по всем законам военнослужащие СССР, я повторяю, это те лица, которые сегодня живут в России и старше 47 лет, те лица, которые живут в союзных республиках бывших старше 47 лет, да, если какие-то войдут в состав возрожденного СССР, так вот, все военнослужащие практически предали свою советскую родину. Доказать это юристам будет совершенно нетрудно. Так вот, по тому закону, о котором я говорил, такое деяние наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или смертной казни с конфискацией имущества. О, Господи! Охреть. Давайте вспомним крылатые слова Петра Великого, которые как-то кто-то все так охотно подзабыли и сделали виновниками распада СССР. Ну, естественно, во-первых, Запад, и он должен, наверное, ответить по советским законам. Хотя это не так, и Запад очень был не заинтересован в распаде СССР, хотя бы по той причине, по которой на Западе очень сильно боялись расползания ядерного оружия, но не будем касаться этого вопроса, Запад ответит, конечно, это все понятно. А так давайте вспомним крылатые слова российского императора Петра Первого. «Кто к знамени присягал единожды, тот у оного и до смерти стоять должен. И если уйдет, в том пойман будет, то он ее петлю заслужит, и жизнь потеряет». Конец. Цитаты. Ну и пусть историки сохранили, на самом деле, несколько вариантов этого изречения. Петру Великий эти слова говорил, действительно. Но я понимаю, что сейчас вот люди старше 47 лет так забеспокоились и думают, а где же ты, гад, врешь, Да Да я нигде не вру. Еще раз, вы должны были, вы присягали. Значит, каждый, кто слушает эту программу, ответит ли себя, вы присягали Союзу СССР? Вы выступили на его защиту? Нет. Так вот, а по закону СССР это карается 10-15 годами лишения свободы или смертной казнью, в зависимости от вашей должности, звания и так далее, и так далее от многих обстоятельств. Вот это и должно произойти. Случилась забавная ситуация, на самом деле, вот в 1991 году все мужчины Российской Федерации были включены в списки российских военнообязанных автоматически, типа государство-приемник. Но возникла юридическая коллизия. Я понимаю, что вам наплевать сейчас, да, своя шкура дороже, наплевать на слова Петра Первого. Давайте посмотрим на юридическую коллизию. Ведь вот э, военная коллизия состоит в том, что освободить от присяги военнослужащего может лишь государство, которому принесена присяга. В конкретном случае присяга давалась СССР, гражданин присягал народу, советской родине, советскому правительству. И в итоге как-то все об этом позабыли, потому что все делили кресла, все думали, как будут жить, кстати, 25 декабря, декабря, когда все это происходило, все радостно многие пили, сторона погрузилась в запой, но отметим, что запой не освобождает. Военно обязанного, такими были практически все мужчины соответствующего возраста, от выполнения своим обязанностей. А что произошло? После подписания Беловежских соглашений, большинство военнослужащих СССР надели другую форму, получили другие законы, стали под совершенно другими знаменами. Да? Между прочим, эти знамена, ну скажем так, в годы Второй мировой войны флаг-то был власовский, да. После этого, что ведь происходило? До того все советские генералы, офицеры получали достойное жалование, уважение, отличное материальное обеспечение со стороны советского правительства, советского народа. Но вот когда пришла беда, никто не выступил на защиту советского Отечества. Все советские войны давали клятву, что будут защищать Союз Советских Социалистических Республик. Как воины ли защищать ее мужественно, умело, с достоинством, чести, нищадя и так далее, и так далее, и так далее. Все получали пенсии, благи, и, конечно, получают их до сих пор, но не сохранили верность ни советскому правительству, ни советской родине. А, наконец, а все воины СССР и генералы, офицеры, рядовые клялись беречь военное и народное имущество. Но, послушайте, а вы сберегли имущество СССР и советского народа? А нет, абсолютно. То есть практически произошло, что все нарушили соответствующую клятву. Ну, нарушать клятву нам ведь не привыкать, правильно? И обещания, и слова о дружбе о чем бы то ни было, о дружбе, о любви, это же наплевать. И поэтому я о присяге так к ней как-то отнеслись. Дескать, Советский Союз разрушен, и разрушил ее, как удобно всегда. Да, несколько человек с подачи коллективного Запада, и вас не коснется эта ответственность. Нет, она вас коснется. В общем, можно констатировать простой факт, что расколы, развал СССР были прямым следствием того, что обязаны, повторяю, 73-го года рождения и ранее, нарушили свой долг перед Советским Союзом, ибо если бы они выполнили свой долг, э, представьте, какое огромное количество да, вооруженных людей, военнообязанных, так называемых партизанов, советских генералов, офицеров, солдатов, то никакого распада бы не произошло. Поэтому, если что-то восстанавливаешь, то, соответственно, нужно и найти тех, кто должен ответить за все это. Кстати, хочу отметить такой факт, что присяга распространялась на военнослужащих запаса, и так сказать, те, кто находился в запасе, тоже должны были в момент, когда совершалось такое преступление, прибыть, да, у каждого есть призывной лист, прибыть. По месту учета. И так далее, и так далее, и так далее. Выступить с оружием на защиту своей советской родины. И неисполнение военной присяги в данном случае к этого преступления является понятиями тождественными. И еще раз повторю, что юридическую силу военной присяги советской родине и советскому правительству до сих пор никто не отменял. Так что, когда Советский Союз будет восстановлен, собственно, и принимать каких-то каких новых законов, не последуется, просто нужно снова ввести в действие, в практическое действие То, ту статью, о которой я вам говорил. Ну вот, например, кстати говоря, есть статья 64 УК ссср об отказе военнослужащих от исполнения военной присяги. да. Можно ввести ее в любом случае, согласитесь, вот положил руку на голенище, если не на сердце. Вот до того, как вы это услышали, и те, те кто хотел восстановления, вы всегда как-то думали, что вот все будет восстановлено, да, вернется колбаса, водка по 3.62, 4.12, все такое прочее. Конечно, было бы хорошо наказать тех, кто вот предал СССР. Но товарищи, товарищи бывшие военнослужащие СССР, Собственно, вы это и сделали, и начинать нужно с вас самих. Повторюсь, что в случае восстановления Союза Советских Социалистических Республик или СССР, как бы не расшифровалась его аббревиатура, должны быть введены в действие соответствующие параграфы законодательства, ведь СССР будет правопреемником СССР. Повторюсь, что все люди старше 47 лет, все мужчины, также военные обязанные женщины, не выполнившие в свое время долг перед советской Родиной, должны понести за это суровое наказание. Но с другой стороны, видите, вот, тем, кто младше 47 лет и в России, и в союзных республиках, можно, так сказать, в каком-то смысле радоваться этому факту. То есть, если будет восстановлен СССР, вы помните, как в Сталинском СССР, да, молодым везде у нас дорога, места в местах правительства занимали молодые люди, так вот люди младше 47 лет смогут провести соответствующие реформы и наказать изменников Родины. Они, так сказать, были еще крайне малы, чтобы защитить. В отличие от тех, кто обязан был, повторю, сделать это в соответствии с присягой, в соответствии с законодательством, которого, еще раз повторяю, никто не отменял. А теперь давайте посмотрим. Мы говорили о новой индустриализации. Страна разворована, страна развалена. Промышленность в известном состоянии. Нужно восстанавливать это все. Так вот, ну, сделать это будет не так уж и трудно. Вот, давайте посмотрим на официальным данным, на 1 января 2019 года э, только в, РСФСР, э, простите, в Российской Федерации э, проживало 68, чуть больше 68 миллионов э, мужчин, и из этих 68 миллионов порядка 20, 22 миллионов находились в возрасте старше 47 лет, то есть от статьи советского законодательства подпадает 20, 22 миллиона мужчин, которым сейчас на момент этой передачи чуть больше 47 лет, ну от 47, как говорится, и до 100. Можно констатировать, что вся эта, все эти граждане, ну вот только за исключением белобилетников, хромых больных, предали СССР, не выполнили своего долга. И повторим, что по закону ответственность за такое, скажем так, поведение от десяти до пятнадцати, от десяточки до пятнадцати до пятнашечка с конфискацией имущества до да, конфискации имущества но вот люди 47, старше 47 лет это как раз э, самая так сказать, состоятельная публика успевшая нагулять жирок в и тучные нефтяные годы так что если конфисковать имущество э, можно представить сколько можно будет направить на благо новой э, советской родине тем людям которые младше 47 лет и которые чисты перед Советским Союзом, помысл которых, намерения которых, как воздух, гор, чисты, да? вот. Итак, первое, конфискация имущества. И второе, от десяточки до пятнадцати. 20-22 миллионам жителям нынешней Российской Федерации, мы не упоминаем, я не нашел статистику, не искал ее по военнослужащим женщинам, давайте оставим их в покое вообще, в конце концов, уже и так им досталось. Вот. Ну, если этого будет мало, то смотрите, какая трудармия получается, да? Настройки века новые, настройки века, дорогие товарищи. Кстати, если этой трудармии 20-22 миллиона людей, 20-22 миллиона человек окажется мало, то в конце концов можно привлечь еще в такие трудармии, нужно возрождать ужасные вещи да то есть нужно возрождать страну значит можно будет привлечь и тех кто должен был отвечать по советским законам за расхищение имущества э и так далее и так далее но но в связи с тем что союз распался так и не успел ответить за свои преступления. Хотя в принципе власть должна быть милостивой и оставить их в покое, потому что 20-22 миллионов при конфискации у них имущества вполне хватит на реиндустриализацию страны, на реиндустриализацию Советского Союза в версии 2.0. Многие из тех, кто слушают нашу программу, вероятно, для себя как-то вот на, как говорится, на уровне банальной интуиции, всегда полагали, что нарушение присяги, что вот сейчас вы задумались, наверное, да, применялось ли когда-нибудь наказание гражданам СССР, предавшим присягу? Наверное, для вас всегда это было так, что присягу предавали, так сказать, да, шпионы, предатели родины, перешедшие на сторону врага с оружием в руках, вот изменники, да? Простите, не защищать, в особенности это касается офицерского состава, который реально получил прекрасное удовольствие, и, да, и пенсии прекрасные военные, и многое-много много еще чего. Так вот, вам кажется, что по этим статьям, наверное, отвечали шпионы, предатели, изменники, вот их, возможно, Наказывали и так далее, как-нибудь карали. Но ну, вы, наверное, может быть, и даже и не слышали, как их карали. Кто, собственно, по этим статьям отвечал. Всегда для вас, да, вот программа Популярные телевидения, предатели, там, да, вот эти все, которые перебежали на сторону Запада. Да нет, вы не защитили вы советскую родину, вы не выступили с оружием в руках на защиту, как от вас велел от того присяга. И хочу сказать, что законодательство, да, применялось. Это не детский сад присяга, да, и вот это вот э, всем смешно, да, там пусть меня постигнет там гнев. Наплевать вам на гнев, я это прекрасно понимаю. Вот хочется и рыбку сесть, и так далее по пословице. Но на самом деле э, суровую кару за нарушение присяги э, принимали гораздо более достойные люди, чем те, кто просто-напросто, когда страна разваливалась, не вышел защищать ее. Вообще, хочется спросить, так подумать, что, знаете, вот э, есть понятие, пусть не воин, не военной чести, а вообще есть просто понятие чести, то, предположим, я не защищал кого-то, вот какое я право, да, бросил в беде, то есть, э, а теперь я хочу, какое я право имею вообще хотеть этого, да, вот, нет, но ну мы всегда хотим, как бы, только плюсов, и никогда не хотим нести ответственность. Ну, вот такие дела. Так вот, Продолжая разговор, э, за измену, за нарушение воинской присяги, вернее, да, которые адекватно слово измене, э, были в свое время наказаны гораздо более достойные люди, э, чем те, кто бросил в 1991 году СССР в беде, а теперь мечтают о возрождении СССР. Пишут об этом книги, да, пытаются там братские республики опять вернуть и так далее, и так далее, и так далее. Вот давайте посмотрим, давайте вспомним о нескольких случаях правоприменения э, законодательства СССР в части нарушения воинской присяги. 13 августа 1941 года военные коллегии Верховного Суда СССР, был приговорен к расстрелу внимание за нарушение воинской присяги некто Аборин. Ну, наверное, только редкие любители истории вспомнят, кто такой был Аборин а... Аборин был командиром 14-го мегкорпуса 4-й армии. И внимание, он вышел на защиту своей Родины с оружием в руках. Больше того, он был ранен в бою западнее Слуцка уже на четвертый день войны, то есть, соответственно, 25 июня. Но в присяге содержится слова, что военнослужащий должен умело защищать свою родину, так вот раненый, раненый, обборен, а, согласно следствию, защищал ее неумело, то есть не организовал нужного сопротивления врагу, в результате чего большая часть личного состава и материальная часть корпуса были уничтожены противником. Одним словом, человек, который сражался с захватчиками, был ранен. Был согласно соответствующим законам приговорен к расстрелу и приговор этот был приведен в исполнение. Повторив, что всем мужчинам военнообязанным, проживающим сегодня в Российской Федерации и в других бывших союзных республиках, в случае восстановления СССР э, светит доказания от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Это, в свою очередь, даст возможность провести молодым реиндустриализацию страны, мы говорили о конфискации имущества, об огромных трудармиях, которые можно создать по закону. Вот как мы увидим правоприменение в части нарушения военной присяги, Но так и применялась, собственно, всегда, и, например, вот мы взяли там 41 год, применялось оно и раньше, в тридцать девятом году на Халкингуоле, на Халкинголе, простите. Ну вот, возьмем, например, довольно-таки известный случай, когда за нарушение военной присяги комиссия установила, такое обстоятельство, сдачу японцам совершенно исправного танка, мне нравится совершенно исправного танка. Так вот, некий Бирюков был предан суду именно за нарушение военной присяги и приговорен к 10 годам лишения свободы. Этот Бирюков... Он был э, в составе 45-го отдельного танкового батальона. Он был в экипаже танка БТ-5. Э, собственно, этот танк, э, как сказать, что. Как можно сказать, что он сдал э, танк, вот совершенно исправный японцам. Этот танк был обстрелен пулеметным огнем. Танки горели брезенты, шинели. Танк загорелся. Да? Экипаж был взят в плен. И причем сохранились уже после войны. Э, был опрос пленных. Экипаж рассказывал, как японцы издевались над ними. Связывали руки проволокой, связывали горло. Тем не менее, вот, э, Бирюков был предан суду за нарушение военной присяги. И приговорен к 10 годам лишение свободы. И так вот один военнослужащий, который реально участвовал в боевых действиях, повторимо оборин, был ранен, был приговорен э -э -э, к расстрелу. Другой сражался на Халкинголе, получил десяточку а Среди тех, кому сегодня старше 47 лет, я хотел бы побеседовать с теми из них, кто при защите Союза Советских Совет, Социалистических Республик, возрождение которого они теперь мечтают в связи с поправками в Конституцию, их будет не меньше 40, это займет определенное время, но все это возможно вполне. А тем более речь идет о приоритете ВРФ право Конституции над международными законами, соответственно, можно будет признать бывшие советские республики, так сказать, никогда не покидавшими СССР и так далее. То есть речь идет о возрождении Советского Союза, о возможном его возрождении. Как мне хотелось бы среди тех, кто старше 47 лет, взять интервью у тех, кто так сказать, горел в танке, немножко защищая СССР 25 декабря, ну, или хотя бы был ранен, может быть, он вышел на улицу, так сказать, в форме, там его побили хулиганы, которые вот разрушали СССР или, не знаю, лично наймиты Запада. Вот кто пострадал? Да, вот люди пострадавшие реально только за нарушение военной присяги, только за то, что они плохо, неумело повторю. Это не они сдались в плен, это не они пьянствовали и прятались, и уклонялись от сражений. Нет, они не умело, в этом их беда и вина, они не умело, должны были умело, согласно присяге. Не умело защищали родины, получили десяточку и получили расстрел. Так что повторяю свою основную мысль, в случае восстановления СССР, который, естественно, будет правоприемником, СССР Почешево в БОЗе 25 декабря 1991 года, у новых властей будет огромный людской ресурс, порядка 20-22 миллионов человек, на самом деле больше, поскольку мы не говорим о женщинах, для создания трудовых армий, которые смогут реиндустриализовать Сибирь, Дальний Восток, пойти на очередные стройки века, ну и опять же, поскольку люди среднего возраста, это как раз та публика, которая накопила больше всего богатства, нагуляла жирок, конфискация имущества позволит направить все это на пользу народному хозяйству, вот такие дела. Поэтому тем, кто мечтает о возрождении СССР, стоит спросить себя: а как вы его защищали? И что с вами произойдет, если ваша сказка станет былью? Такая вот картина маслом.